Для зрителей, да, это фраг... фрагмент консультации. Вот я сейчас вот клиенту рассказываю историю, я считаю, что ее важно рассказать ну, в общий эфир. Суть в чем? У каждого человека есть такое понятие, как ценности. То, что для меня ценно, то, что для меня важно, то, что для меня значимо. И у каждого человека это свое. Для одного и партнеров мы подбираем с точки зрения, насколько этот человек ну, вот, интегрально соответствует моим ценностям да, и может удовлетворить, заполнить мои ценности. То есть ценность ⁇ это некая пустота, которую я постоянно хочу заполнить. Она не обязательно пустота вообще вот бездонная. Просто вот, вот есть что-то, емкость, которую мне важно, не пустота, емкость, которую мне важно заполнять. Вот. И внешность. Вот зачастую не всегда, но зачастую для женщин внешность мужчины не слишком важная ценность. Не всегда, но не везде, но, так скажем, достаточно часто. Но для мужчин достаточно часто внешность женщины – это важно, это ценно, чтобы женщина была, так скажем, ну, соответствовала его персональным канонам красоты. Опять же, есть мужчины, которым нравятся худые, тонкие, звонкие, прозрачные. Есть мужчины, которым нравится, ну, женщина от 100 килограмм, да, есть мужчины, которым нравится, там, Большая грудь, есть мужчины, которым грудь не важна, а важна попа. То есть у каждого мужчины есть свой критерий, вот, своя ценность, что в женщине ему важно, ему ценно. Капитан очевидность. Существуют мужчины, для которых внешность практически не важна, для которых важно некоторое внутреннее качество. То есть, какая эта женщина, как человек, насколько, допустим, вот я знаю э, семьи, где мужчина зарабатывает кучу денег, да, ну, вот есть, есть популярные семьи, где э, мама красивая, а папа работает. И мужчина, по факту, он обеспечивает эту женщину, дает ей деньги по одной простой причине. Она наполняет его жизнь красотой. Она заполняет его ценность своей красотой. Есть такие, да? Но я знаю такие примеры, когда мужчина зарабатывает кучу денег, а его женщина, она не блещет, она, знаешь, не эм, Софиларен, она не вот... Ну, ну, ну, не куколка, а обычная женщина. Есть даже, которая, откровенно говоря, не очень красивая. Но у них трое-пятеро детей, и, но она у нее душа нараспашку. Пример. То есть, смысл строить из себя умницу, красавицу, то есть, не то, что есть на самом деле, абсолютный бесперспективняк для того, чтобы найти своего мужчину понимаешь, а на уровне души, на уровне подсознания мы мужчины все равно считываем обман. Знаешь, вот самый большой обман, вот сейчас, последние годы, популярна такая штучка, как там китайские, вьетнамские э, женщины, да, там фотография в начале, ну там видео, да, сидит такая красавица просто офигенная. Да, начинает смывать косметику а под этим уродина вообще редкостная, или там мужик оказывается да? вот и бывает такое когда мужчина ну вот вау так в косметике все хорошо а потом она выходит из ванны я ёпсель и -и -и -и -и исчезни изыди". Да? вот, вот мужчина очень чувствует такой обман и очень болезненно на него реагирует и важно для мужчины архи важно, когда м, украшательство, чтобы оно было но чуть-чуть, это знаешь как косметика, которая не, которая м, м, оттеняет, которая вот улучшает то, что и так хорошо, либо слегка компенсирует недостатки. Да? Не так, что я вообще-то на самом деле я тупая блондинка, да? но специально для тебя я покрашусь в брюнетку и буду сыпать умными словами. Да? Но это чувствуется, вот этот любой обман э, как минимум на уровне подсознания воспринимается. Если хочешь найти своего мужчина, то есть тем, того мужчина, с которым тебе будет хорошо и которому с тобой будет хорошо, который будет тебе доверять, а обман и.. Доверие, да, это ответственность одна медаль. Ему нужно